всем большой привет показываю вам экспериментальное видео решили мы заняться немножечко натуральным хозяйством и попробовать взять кур несушек. для этого был изготовлен курятник примерно на 10 Курочек. На участке отгорожена сеткой площадка, где-то 4 на 2,5-10 квадратных метров. И приобретены на птицефабрике 10 простых курни сушек, уже подрощенных, которым уже около года. Куры были взяты простые, дешевые. Цена одной несушки, они все вон общипанные, 200 рублей по этому году. Это май, конец мая 2022 года. И попробовать, что из этого получится. То есть сегодня первый день как завезли вот этих 10 кур несушек это белые несушки у многих общипанные перья то есть выдранные перья и сегодня первый день как мы их заселили в этот самый Курятник. То есть они испытали стресс, были доставлены в меш... двух мешках по пять штук. И сегодня первый день, как они обживаются на этом новом месте. Куры дешевые, как я уже сказал. Но попробуем их немножечко откормить. И что получится в результате этого эксперимента уже вечер сегодня это второе кормление была сварена картошка с добавлением комбикорма а вообще они целый день получали из кормушки гранулированный корм и Вода. Вот сейчас вечернее кормление. Семь птиц уже активно подошли и едят корм из лотка. И трое, три курицы сидят в углу. Тенечки. Дальше будем держать вас в курсе, что получится с этого эксперимента и когда они начнут нестись. Но они не сушки, то есть они уже были на птицефабрике весь этот год. Спасибо всем за внимание.